Wassalat, На прошлом уроке мы с вами взяли истиада. Что такое али Кто помнит? Это, При прибегание к mm -hmm. защите Хорошо, билляхи. Билляхи. Хорошо. значит, сказали, ау Вот эти слова называются истиада. Прибегание к свящему Аллаху аз от... Шайтана. Давайте сейчас эти слова прочитаем, смысл немножко повторим и сразу перейдем к следующему. Да. Давай, Юсуф, Ибн Артур. Да. Ага, прочитай из Ахсан, Хорошо прочитал. <к' name> Бару, калу, угу. И какой смысл у нас, Юсов. Что значит «ауду»? «Ауду»? «Прибегание». <пробеганья> да, значит, я прибегаю. «Билляхи» кому? <пробеганья> К защите. Нет, «Билляхи» би, и дальше имя Аллаха, Аллах. Билляхи. значит, калат. Минаш шайтом от кого? От шайтана. Аруаджим. Альмарджум. Альмарджум, акцент. Что значит альмарджум? Mm. Ну, говори по-русски, как помнишь? Ага, прибегают Аллах от шайтана а родим марджум это значит побиваемого побиваемого камнями зачем он побиваемый камнями зачем он побивает камнями <связывается> почему <правцовый> да то есть <правцовый> потому что Аллах <правцовый> его прогнал отдалил от своей милости потому что он возгордился возгордился и отказался поклоняться одному Аллаху Отказался подчиниться Аллаху, хорошо, Юсиф, хорошо прочитал, дальше Аскар, икрат, читай. Ауту биллахи мин аш-шайтонир-раджим. Мин аш раджим А, да, да, да, мин аш раджим Хорошо, на ма'на, алистиада. Какой смысл да, этих слов? Прибегая к защите Аллаха от шайтана. Угу, прибегая к Аллаху, да, к защите Аллаха, чтобы Аллах защитил от шайтана какого? Побиваемого камнями. Хорошо. И мы сказали то, что смысл слова аруджим у него два смысла. такие помнишь? Mm. Не помню. Честно. А, надо запомнить, ты же постарше, Тебе надо запомнить, заучить в эти моменты. Значит, первым мы сказали Аль-Марджун, а второй Аль-Мальаун. Маман аль-Марджун. Что значит Марджум? Побиваемый аль От слова лянатулла. Над ним. Что над ним? Над шайтаном. Кто помнит, братья проклятого шайтана? Да, маль'ун — это значит проклятый шайтан, то есть Всевышний Аллах проклял его. Над ним проклятие Аллаха, проклятие ангелов, проклятие людей, то есть он проклятый. А что значит проклятый? Кто помнит? Маман мальун потому что проклятый, у него тоже смысл есть в арабском языке и по шариату. Можно я? Проклятый — это значит над ним на гнев Аллаха. Хорошо, гнев Аллаха, а мы с вами записали на арабском языке, кто помнит? Кто-нибудь запомнил? Мы с вами записали на доске Ар-Раджим, это значит Аль-Марджум, это значит Матрудун мин рахмати الله. Что значит Матрудун мин рахмати الله? Давайте запомним. Итак, матруд – это значит от слова тороде. Тороде – это значит прогнал. Матруд – он прогнанный. Аллах его прогнал. То есть отдалила от чего? От милости своей. Поняли? Значит, мы прибегаем к защите Всевышнего Аллаха от побиваемого и проклятого шайтана. А что значит проклятый шайтан? Значит, он отдален далеко от чего? От милости Аллаха. Поняли? Мы хотим приближаться к Аллаху, чтобы Аллах нас помиловал в этой жизни, в вечной жизни, чтобы у нас все было хорошо. А шайтан, он матрудумин рахнатилля, то есть Аллах прогнал его. И поэтому мы должны отдаляться от шайтана. Шайтан, он враг для людей или не враг? Враг. Да, враг. Да. То есть адул сам Всевышний Аллах сказал то, что он ли для человека является кем? Аду. Аду это значит он враг. Он враг, он хочет, чтобы люди попали вместе с ним в огонь, в ад и горели вместе с ним. И поэтому он лжец, казяб, обманывает. Мы должны прибегать к за Аллаху, особенно когда мы читаем с вами священный Кур'ан, читаем Суру Фатиху прибегаем к Сивишнему Аллаху Аззавадя, для того, чтобы шайтан не делал нам вас-вас научения и не отвлекал нас от чтения Кур'ана, от размышлений над смыслами Кур'ана. И поэтому мы с вами должны взять Суру аль изучить с вами смысл Суру аль правильно научиться читать Суру аль а потом после этого мы с вами уже будем изучать Таджвид. И также, да, 30-й джюс Священного Кур'ана, для того, чтобы правильно научиться читать Кур'ан и правильно понимать Некоторые да, смыслы Корана и чтобы жить в соответствии с этим. То есть жить по Кур'ану. Это наша цель. Для этого также арабский изучаете. Для чего? Для того, чтобы понимать Коран. Даниил, прочитай. Истиазу. Uh -huh, хорошо. Значит, понял, что значит матруду минрахнатиллях, Даниил? Дания, слышишь, да? Дальше читаю. А, угу. Еще раз. А, Мне понял, да, смысл? Что значит да. проклятый? Матруд. Записал, да? да, а, да а, хорошо. хорошо, запишите и не забывайте, ладно? Потому что мы истиаду читаем каждый день. В каждом намазе. Перечтение Кур'ана, перечтение Суры аль мы всегда читаем «Ауузу мина шайтони раджим». И надо знать смыслы. Что значит «Ар-Раджим»? Вот эти смыслы надо знать. И таким образом мы, значит, отдаляемся от шайтана и приближаемся к милости Всевышнего Аллаха. Хорошо, дальше прочитай Ахмад. «Ауузу <плес> Наша Аллах Хорошо, ага, все, Тоже смысл понял, да, иншаллах? Значит, что значит Аузу Билля? Ну, потом еще будем с вами повторять, иншаллах. Так, Илья Сикарим. Илья Сикарим. А, да. Угу. Вы про а читаете? Um... Ага, это кто прочитал Карим или Ильяс? Ильяс. Uh -huh. теперь Карим. بسم оба, да, очень, очень хорошо прочитали, Смысл поняли? Христианцы. Да. Угу, акцент Хорошо, дальше читает. Ильяс Ярулин. Потом Имран будет читать. Ильяс, читай, потом Имран. Хорошо, Имран. Ты АУЗУ БИЛЛЛАХИ МИНА С ШАЙТАНИ РРАЖИМ Ахсан, Барак хорошо. Ихсан? АУЗУ БИЛЛЛАХИ МИНА Ахсан, хорошо читает все. Мусор? АУЗУ БИЛЛЛАХИ МИНА Хорошо. НИЯЗ, потом سايد. Арузу Билля, минаша нераджи. Ага, значит смотри. Аузу Билляхи. Вот когда говорим имя Аллаха, чуть-чуть тянется. Билляхи. Скажи. Аузу Билляхи. Аузу Биляхи. Вот. Мина шайтони Раджим. Мина шайтони Раджим. Вот. Четко получилось. Барак на Исаид. Аузу на радим Ой. акцент. Все хорошо прочитали, видно, все тренировались. Молодцы. Баракулафик. Так, Тимур не появился, да, у нас? Всех назвал. Смотрите, я вам, значит, записал. Вы все переписали. Аузу это, значит, Истиада, биляхи. Что значит Аллах? Это имя Всевышнего Аллаха означает то, что один Аллах достоин поклонения. Мы с вами это все записали. Вот, и дальше, видите, написано перевод. Я прибегаю к Аллаху от побиваемого проклятого шайтана. Значит, когда мы говорим аузу это значит я прибегаю к Аллаху. От побиваемого проклятого шайтана. Значит, слово Арваджим побиваемый, у него несколько смыслов. Аль-Марджум, побиваемый камнями, и Аль это значит проклятый. Аллах проклял его за что? За его высокомерие, за его гордость, за то, что он отказался подчиниться Всевышнему Аллаху. Вот. А мы слушаемся Всевышнего Аллаху. Аллах велел нам поклоняться Ему одному, и мы поклоняемся Ему одному. А кто не будет слушаться Всевышнего Аллаха, тот в конце концов послушается шайтана. И поэтому мы прибегаем от этого к Всевышнему Аллаху Аззаваду. Теперь дальше мы с вами возьмем Бисмилляху Рахмани Рахим. Теперь переходим на изучение Басмаля. Значит, она у нас приходит. Урани, видите, да? Первый аят Бисмилляхи рахмани рахим. Именно этот аят мы с вами будем изучать. Бисмилля с именем Аллаха или во имя Аллаха ар рахмен Милостиво, арахим, ар милующего. Давайте попробуем с вами разобрать каждую букву. Я буду говорить, вы за мной повторяйте. Первая буква это у нас Б-Кесра-Би. Б-Кесра-Би. Хорошо. Видели у нас букву Б начале, вы ее уже изучили, она приходит с Кесрой. Но дальше у нас приходит Син. А Син с ухуном, значит говорим б Син, касра, сукун, бис. Да, син, повторяйте. Син, касра, сукун, бис. Касра, сукун, касра, сукун и бис. Вот, говорим, значит, бис. Мне нельзя сказать без. Бес. Должна быть касра четкая, значит, губы делаем широко. Бис. Хорошо. Дальше бис. у нас идет... Дальше у нас идет мим кесрами бисми мим кесрами ми, бисми мим кесрами бисми «Бис ми» это значит с именем или во имя угу. и дальше смотрите приходит имя всевышнего Аллаха Алло Алло попробуем произнести отдельно Алло Алло вот хорошо Значит, да, когда отдельно произносится имя Всевышнего Аллаха, мы должны произнести так. Алло. Алло. Алло. Алло. Угу, хорошо. Значит, у нас это имя Всевышнего Аллаха Аз-Заваджай. А теперь мы должны соединить имя Всевышнего Аллаха со словом бисьми. Посмотрите, мим с кясрой. А когда имя Всевышнего Аллаха приходит после кясры, лям будет муроккака. Муроккака – это значит тонкая. Уже не будем говорить бисми Алло», а скажем бисмилля. Давайте. Бисмилля. Бисмилля. Бисмилля. Бисмилля. Угу. Значит, в имени Всевышнего Аллаха по селям приходит Алиф. Называется по им. то есть стоящий, до да, Алиф. Он не пишется, но произносится. Значит, говорим бисмилля. Бисмиллах. Да, значит, тянется. Поняли, да? У нас, смотрите, лям, потом приходит лям, удваивается, и потом еще хэ, хэ выходит у нас из горла. Видите, звуки потом с вами, да, изучим. Хэ. Дальше, смотрите, у нас приходит хамза. Видите, хамза с каплей наверху. Значит, это хамза, хамза ту вассель. Она, что у нас пропускается, слова соединяются между собой. Потом приходит лям. И ро. Лям и Ро, это они у нас оба эти звуки выходят из языка, и поэтому Лям входит в Ро, потому что у них почти да, одинаковые махрач. То есть одно место, откуда они выходят, эти оба звука. А раз у них одинаковые махрач, значит Лям входит в Ро, потому что он похож на него. Это как сосед да, заходит к своему соседу в гости. Ты, например, заходишь к своему да, брату в гости. Потому что вы близко живете друг от друга. Или к своему соседу в гости заходишь, потому что живете близко друг от друга. Также и лям. Он рядом с Ро, и поэтому лям входит в Ро. Значит, будет бисмиль, бисмилляхир. Видите, лям не произносится, он входит в Ро, и Ро удваивается. И потом, значит, Ро удваивается, говорим, да? Бисмилляхиррахмэн. Бисмилляхиррахмэн. <свеческая> Значит, давайте отдельно произнесем. Это тоже имя Всевышнего Аллаха, милостивый. Арахмен. Арахмен. Значит, не надо говорить Арахман. Ма не должна быть широкой. Ма это будет у нас мурабкака. Мурабка это значит тонкий звук. Арахмен. Теперь се... Так, теперь соединяем Бисмиллахи р-Rahmanи р-Rahim. Рахим. Значит, хорошо прочитаю. Только некоторые «ро» не то, что удваивают, утраивают или делают даже 4 «ро». Говорят «аррахим», то есть так нельзя. В арабском языке «ро» там есть «рор», колебание, то есть чуть-чуть удваивается звук. Но нельзя сказать «р», вот этого нет в арабском языке. Значит, говорим «Бисмилляхи рахмани рахим». «Бисмилляхи рахмани рахим». Вот. «Бисмилляхи рахмани рахим». Четко, альхамду Хорошо получилось. Значит, мы сейчас запишем с вами «басмеля». Это у нас называется «басмеля». Запишем ее смысл и как она записывается, иншаллах. А ее сейчас надо записывать? Нет, сейчас запишем на доске, а потом вы уже у себя запишите в тетрадь, шала. Значит, это у нас будет уже с вами сегодня от Дарсу Афяни, то есть второй урок. У нас урок два. У нас? у нас урок второй. Да, у вас второй урок. Ничего себе. Имеется в виду, у вас второй урок по Куррану иншаллах. Это у нас отдача сцены. Теперь, значит, будем с вами писать уже басмеле, басмеле. Видите, да? Бис, бисми, бисмилляхи. Ар Ар вот, наш, наш сегодняшний урок это бесмеля. Бисмилляхи рахмани аррахин. Все это выражение называется в арабском языке бесмеля. Это у нас урок по Смотрите, да, бисмилляхи рахмани рахим, все это выражение называется басмаля. Где у нас приходят слова бисмилляхи рахмани рахим? Кто помнит? Фатиха. М? Фатиха. Ну да, приходит, да, у нас имеется в Куране. Коране. Приходят в Коране и также приходит, да, согласно мнению многих ученых, приходит в суре Значит, басмаля. Это у нас урок по какому предмету? Кур'ан. Кур Поняли, да? Кур'ан. Но в этих словах есть Таухид. Так что, спросил? Один братья, значит, в этих словах есть Таухид. Поэтому урок по Кур'ану это значит урок по Таухиду. Урок по Таухиду это урок по Кур'ану. Потому что Аллах не спасал Кур'ан с Таухидом. То есть с тем, чтобы призывать людей к Таухиду. Поклонение одному Аллаху. И давайте же посмотрим, где в этих словах таухид. То есть где в этих словах таухид. Сейчас мы с вами будем это изучать. Значит, называется басмаля. Когда тебе говорят басмиль, это значит, скажи бисмилля. Басмиль, скажи бисмилля. Итак, Рафим. это называется у нас, говорите басмаля. басмаля. басмаля. Вот, бессмеля, это значит бессмеля. Вот, это значит говорить бессмеля. Да, вот. это значит. Угу. Хорошо. Да, теперь мы с вами посмотрим, что у нас означают да, эти слова. Бессмеля. Значит, Аллах, также, же да, записываем, «Зулюлюхива» и «Убудия». Имя Всевышнего Аллаха указывает на то, что один Аллах достоин поклонения. письмеля это значит «во имя Аллаха, ради одного Аллаха». Именно в этих словах и заключается у нас «Актаухида». То есть ради Аллаха мы будем читать с вами Коран. Ради Аллаха мы будем читать с вами Суру Хатиха. Не для того, чтобы тебя родители похвалили или устас похвалил, или брат скажет, Маша Аллах, ты так красиво читаешь Коран, а ради Аллаха. Даже если никто не увидит, что ты читал Коран, даже если мама тебя не похвалит за то, что ты читал Коран, даже если устаз не узнает, что ты читал Коран, а кто знает, кто видит, кто слышит, что ты читаешь Коран? Аллах. Аллах. Аллах. Вот значит, в этих словах есть талхид. это значит ради одного Аллаха. И такой ученый, как аш Мухаммад Ибнусоли Халюхаймин, да с ним, Аллах, сказал то, что бисмилля эти слова у нас приходят в начале предложения. -рахим", и в конце у нас есть еще одно слово, но мы его не произносим, это значит а про с именем одного Аллаха, милостью милующего, я начинаю читать, или я начинаю слушать, я начинаю писать. Вот эти слова я начинаю читать, я начинаю слушать, я начинаю э, писать, мы их не произносим, но они подразумеваются, значит, я начинаю ради Аллаха, милостиво милующего. И когда у нас говорится бисмилля в начале предложения, значит, это указывает на таухида, значит, только ради Аллаха я читаю, а теперь ты только ради Аллаха слушаешь. Видели, да, бисмилля? И также имя Всевышнего Аллаха, Алло, что означает, мы с вами проходили на прошлом уроке. Алло – это… Какой смысл этого имени? Смотрите, у нас написано. Значит, имя Всевышнего Аллаха это означает зуль улюхия то есть только он обладает божественностью. И только он достоин своего поклонения. Значит, бисмилля – это только ради Аллаха, только он достоин поклонения. А когда я читаю, это поклонение. Когда я прибегаю к Аллаху, это поклонение. Значит, бисмилля, когда мы произносим эти слова, это поклонение. И также вы должны знать, дети, например, у тебя что-то падает со стола. Или ты видишь, как твоя сестренка, например... Как твоя сестренка, например, да, не дай Аллах, вот-вот споткнется, значит, в этот момент мы произносим Бисмилля. Почему произносим Бисмилля? Потому что в этих словах есть прошение помощи у всевышнего Аллаха. Значит, Бисмилля – это прошение помощи у всевышнего Аллаха. <связь> Поняли, да? Значит, Бисмилля — это прошение О, помощи у да. Всевышнего Аллаха Аз-Заваджат. Итак, Бисмилля имя Всевышнего Аллаха – это Аллах. И теперь также запишем, что значит да? Бисмилля. И в эти слова входит следующий смысл. Смотрите. Видите, да? Читаем. Истианетун, Истиана. Говорите, истиана. Истиана. Истиана. Защита. помощи. Это у нас прошение помощи. Сейчас мы с вами сразу запишем тоже по-русски, чтобы вы запомнили смысл этого слова. Это значит, когда мы произносим слова «бесьмилля», это не просто мы слова, а да, произнеси «бесьмилля». Это значит, мы просим помощи у Синий Аллаха. А просить у Него помощи – это является поклонением. Сейчас мы с вами запишем смысл этого слова. Это домашняя? Пока просто слушайте. Итак, еще раз повторим. Истиана. Истиана. Это прошение помощи. И это является поклонением. Почему это является поклонением? Говорит Всевышний Аллах, и мы эти слова дочитаем да, в каждом намазе, в каждом ракеате, говорим, И я кана буду, и я кана стаин. Только тебе мы поклоняемся, и только у тебя просим помощи. Значит, просить помощи можно только у Аллаха. То есть та помощь, которая просится у Господа, просится только у Аллаха. Ни у кого больше нельзя просить. Итак, истиан, это значит прошение помощи. Поэтому я сказал, если, например, что-то может случиться, или человек падает, не надо говорить «Ой», или некоторые вообще нехорошие слова произносят. Когда мусульманин падает, или с ним что-то происходит, или он что-то начинает, он говорит Бисмилля, поняли, да? Бисмилля. этим самым ты просишь помощи у Всевышнего Аллаха. И если ты упадешь, то ты не ушибешься, даже если ушибешься, то в это будет благо для тебя. Почему ты попросил помощи у Всевышнего Аллаха? Даже если падает с твоего стола какой-то предмет, телефон, ты сразу говоришь бисмилля. То есть этим самым просишь помощи у Всевышнего Аллаха. Значит, бисмилля, это у нас часто на языке. Мы часто поминаем Всевышнего Аллаха, произнося да, эти слова. Бисмилля, это значит «истиана». Просим помощи у Всевышнего Аллаха Аззаваджи. Теперь с вами посмотрим на смысл слова ар аррахман ар Его смысл? «Ар а». говорим «Ар -ар а». <Ар> это значит имя Всевишнего Аллаха она указывает на то что Аллах обладает арахматуллаяся «Ар а». это широчайшей милостью то есть Аллах охватил своей милостью каждое творение Всем Аллах проявляет свою милость. Это называется ар-рахматуль вася. А». Вася – это значит широкая, широч широчайшая милость Всевышнего Аллаха Аззава Теперь запишем, посмотрим, да, что значит ар-рахим. «Ар это зу ар-Рахмети. василя Не Вася, а аль -Василя». И что значит Василий? Сейчас тоже запишем. аль -Василя. читаем, ар рахим Зу василя ар, -Рахим. ар, -Рахим. ар, -Василя. ар -Рахим. это значит, указывает на то, что Аллах обладает милостью переходящей. Это милость переходит от Всевышнего Аллаха аз и он проявляет ее над своими рабами, то есть над верующими. И сказал такой имам, его зовут Ибн-Уль-Каим, Рахиму Аллаху Та'аля, его имя, да, Мухаммед, он сказал то, что имя Всевышнего Аллаха ар -Рахим, указывает на то, что Аллах обладает такой милостью, которая переходит только на рабов Всевышнего Аллаха, то есть на мусульман. Арахмату Всевышний Аллах охватил каждое творение своей милостью. То есть Аллах милует даже и животных, и верующих, и неверующих, мусульман, не мусульман. А что касается Арахмату василя то это такая милость, которая касается ахира, последней жизни, чтобы для нас и в этой жизни все было хорошо, и в вечной жизни, чтобы тоже для нас все обернулось хорошим концом, чтобы все было у нас прекрасно. То есть это, в конце концов, милости Вишну Аллаха проявляется тем, то, что Аллах защитит нас от ада и введет в райские сады, в рай. Вот это, да, жур-рахматиль-василя. И сейчас запишем полностью перевод. Это значит с именем одного Аллаха, милости у милующего. Итак, читаем с именем одного Аллаха милостивого милующего. С именем именем милующего. милующего. Именем одного Аллаха милостивого милующего. Угу, Аксенту. Значит, сегодня мы с вами взяли Бесмеля. Бисмеля – это произносить слова бисмилляхи рахмани рахим. Бисмеля – это значит с именем Аллаха. И мы сказали с именем одного Аллаха. Аллах – это указывает на то, что один Аллах достоин поклонения. А само слово бисмилля, зачем мы его произносим? Это истиана, прошение помощи у Всевышнего Аллаха Аззаваджаль. Вот, и также есть у него второй смысл это... – это табарук. Табарук. Табарук это значит благодать. Прошение помощи у Всевышнего Аллаха и бараката, то есть благодать. Поняли, да? Значит, я вам скажу. Басмиль произнеси басмаля и ты говоришь бисмиллях иррахмани иррахим. Что значит бисмиллях? Ты говоришь истиана ватабарук. Прошение помощи и бараката у Всевышнего Аллаха. Аллах. Что значит мама ана Аллах имени Всевышнего Аллаха? Ты говоришь дурь улюхия вэля убудия". Как это пришло от Ибн Аббаса и от других из подвижников, спасанника Аллаха. Салли Аллаху алейхи вассалям. Что значит ар-рахман, милостивый? Ты говоришь, зу-рахматиль-васиа, намана ар рахим а". И какая разница между двумя этими милостями? Ар а ар она охватила эту милость каждое творение Всевышнего Аллаха. А зу рахматиль а", переходящая милость, она охватывает только кого? Верующих мусульман. И поэтому, когда мы произносим бисмилля, это прошение помощи у Аллаха, бараката, чтобы это дело да, было баракатным, от него были... То есть оно принесло плоды в этой жизни, в вечной жизни. И также мы через это проявляем надежду, что Аллах поможет нам в этом деле. И поэтому, когда мы говорим «Бисмилляхи рахмани и после этого начинаем читать Коран, надеемся, что Аллах поможет нам прочесть Кур'ан, понять Коран и жить по Кур'ану. Понятно, да, дети? Не устали еще? Слушайте? Да. Ага, значит... Там. Вот этот листочек надо будет переписать себе в тетрадь. Некоторые уже прислали до да, своей домашней работы. Все проверено. Альфамгуля молодцы. Бараклофику. Те, кто еще не успели записать, потом запишите, потом мне пришлось иншаллаху тали. Значит, теперь мы с вами изучаем И Итак, мы с вами каждый яд из сура изучим, их смысл запишем, а потом будем это повторять и повторять и повторять, пока вы не укрепитесь в этой суре как только уже очень хорошо поймете смысл этой суры, вы всегда теперь читаете же эту суру в своих намазах. Намазы читаете? Да. Он вот, теперь Нет. уже... Нам. Да. Да. Да. да, значит, говорите нам. Да, мы читаем намазы, аль Намазы читаете, и уже вы теперь, когда читаете суры Аль-Хатина, вы знаете, да, в начале перечтения вы говорите -э -э смысл знаете. Если забыли, потом после намаза опять посмотрел себе в тетрадь, а что означает кистиада, что означает «басмаля», вот так опять повторил, и потом опять каждый раз будешь читать, читать, читать, и ты уже укрепишься в этой суре, то есть будешь хорошо ее смысл понимать. А потом уже ты почувствуешь от этого, что много блага, вот как раз и почувствуешь «бараке», Всевышний Аллах тебе даст благодать. Понимаешь, что если ты будешь читать, и твое сердце будет исправляться, твои глаза будут чище твой язык будет чище, твой слух будет чище, то есть, ты будешь улучшаться, исправляться и становиться более совершенным, праведным. Вот, Это, мы от, от чего приобретаем из Кур'ана? Читаем Корана, а речь Сиевисима Аллаха является живой речью, несотворенной, то есть, она воспитывает нас, и мы читаем эту речь, и тем более, если мы знаем смысл да, этих аятов, потом они оставят отпечаток на наших сердцах, мы начнем меняться в лучшую сторону. Значит, запишите вот это на листочке. Мы на следующем уроке повторим, а потом еще мы, в общем, повторим всю суру Фатиху Иншалахуталя. Прежде чем перейдем на тридцатый дюйт, мы с вами полностью должны взять, хорошо и понять фатиху.